Агата Муцинеица по сей день переживает из-за скандального развода с Павлом Прилучным. Звезда сериала «Закрытая школа» до сих пор испытывает чувство к бывшему мужу, который обрел счастье с красавицей Мирославой Карпович. При этом сердце самой Агаты свободно. Однако она знает, какие ошибки точно не совершит в отношениях с новым мужем. Агата Муцинеица сделала признание, которое всколыхнуло обывателей. Бывшая жена Павла Прилучного заявила, что на многое готова закрыть глаза, в том числе и на измену. Для актрисы главное – знать об этом заранее. Качественный левак укрепляет брак. Главное – договориться на берегу. Меня в измене убивает не сама измена, а обман – то, что мне врут. Я с мужчиной могу договориться о любых условиях нашей сексуальной жизни. Он может этим заниматься, если это будет честно. У каждого свои фантазии и тараканы, заявила артистка. По ее словам, многие пары договариваются между собой. Ищут партнера для секса. Если это помогает сохранению брака, то все хорошо, сказала Муцинеица. После развода с Павлом актриса так и не построила крепкие отношения. Но не теряет надежды встретить любимого человека, который станет ее надежной защитой и опорой. У каждого свои тараканы. Нет идеальных людей, у каждого свои фантазии, каждый чего-то хочет. «Я со своим будущим мужем сразу обсужу наши пороки и желания, мы будем вместе их реализовывать», — сказала, как отрезала, мать двоих детей. Агата призналась, что сейчас не влюблена. «Если полюблю, то это будет масштабно. Тут влюбилась, там влюбилась, это не мое. Могу на площадке подвлюбиться в кого-нибудь, но в своих фантазиях. Тогда и роль складывается, сразу хочется идти на работу, не лень просыпаться, ночные смены пролетают быстрее. Но то лишь не более, чем грезы, подчеркнула звезда.